Вот такую вот лапшичку сейчас будет есть человек в спасательной форме. Ну-ка, шеврончик, блядь. Вот. А зовут его Паша. И он надел мою шляпу. А вот он, собственно, я. В общем, ухожу я из кадра. И теперь мужчина, утверждающий, что это все полная хрень, лапшишку сам Янг отведает. И посмотрим на его ощущения. У тебя добавка есть, если понравится? Естественно, естественно. Приступим. В общем, в комплекте листики нори, соус. Что там еще кунжут. Mm. Ну как ощущение это? Щеки горят. Вот так, mm. Mm. Ну чувствуется перец на губах и все. Слебушка она бодренько, да? Лишнюю, блядь. Лишнее забрать. Ты же его проглотил. Ну, блестеть начали глаза. Губки грят. Губки вообще сладенькие. Бодрит, да? Есть жажда деятельности. Вот я тебе честно скажу, такую лапшу на в мороз есть. Когда кто-то не отвечаете на сообщение и звонки, когда кто-то отмораживается, да, накормите его этой лапшой, ой, а по-моему, ты спотнул, друг мой. Вот. Нет, если, слез, если слезы не льются, это не значит, что ты стойкий мужик, но то, что ты всего лишь вспотнул, и это по-моему, пока все хорошо. Как говорится, наша служба и опасная басная Макароны буду есть с вечера и до утра. <смех> <смех> <смех> а у тебя есть какой-нибудь общий чат со всеми своими коллегами? Отправишь на потом это видео? Вызов принят. То есть переслать пересл... челлендж. Челлендж. Самьянговская лавша. Туик-спайси. Давай-давай-давай, добивай. Давай-давай. Не, ну, приятно, вообще Вот это, да? <смех> Запотели, да. Мне кажется, тебе нужно было ее съесть перед выходом ко мне, и ты пришел бы туда вовремя. Ты вот, съедаешь ее за 20 минут, и вот пришел бы вовремя, а не с дикими опозданиями. Вот такое вот. И вот эти вот люди спасают нас от полного пиздеца. О, губы только говорят. Блин, ну вот как бы да, у них мальца такие вя вялые мужские скупые слезы есть. Скупые мужские слезы. Ну давай, Петюнь, крутейший. Так что. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и заказывайте такую лапшу.